Видно, да? Да, видно. что-то на мне не крутится. Ой. Вот есть на этом самом, на, на клавиатуре стрелочки вверх-вниз. Вот с помощью их попробуй. Не получается. И колесиком на, на, это, на мыши тоже не получается. А, все. Существует много моделей холодной трансформации элементов. Я уж не буду останавливаться на этом, но наиболее правдоподобную модель холодной трансформации элементов предложил Александр Георгиевич Прохомов. Опять-таки не буду его повторять. Вот. И в дополнение. К гипотезе, к модели Пархомова я бы хотел остановиться вот на чем. Что для объяснения холодной трансмутации многие исследователи упускают очень важный, я подчеркиваю, экспериментальный факт. А именно в окружающем пространстве объективно существует особый вид материи в виде зарядовых кластеров. Эти кластеры, про эти кластеры писал Кен Шоудерс, американский физик, еще в середине 90-х годов. Мы, авторы работы 6-7, назвали это, эти образования магнито тороэлектрическими кластерами. На рисунке показана модель атома в ламинарном потоке эфира из работы Евгения Михайловича Авшарова. В середине находится ядро атома, внизу вихревая вакуумная воронка, всасывающая вверху, вихревая вакуумная воронка, выбрасывающая. По бокам находится тора, подобная сгущенная, сгущенная оболочка из эфира. Внутри... Оболочки между ядром и оболочкой находятся электроны атома. Если по такой оболочке чем-то сильно ударить, то за счет упругих сил один из вихрей отрывается от ядра, ядро выпадает оттуда, заново начинает делать свою новую оболочку атома. А вот такая... Оболочка с большой вероятностью может замкнуться сама на себя и создает вихревой солитон. Вот его мы и назвали вот его мы и назвали электрический кластер. В названии магнито кластер э, говорится о том, что эта структура обладает магнитными свойствами, электрическими свойствами и является тороподобной. Эта модель Владимира Кирилловича Куролеса, город Дубна, частично дополненная дубовиком и мною. И эта модель ничем, ничем не хуже модели Бора или Барута. Большинство рассчитанных Владимиром Кирилловичем Куролесом величин, я их перечислю, масса протона постоянные Авагатор, Джо, Джозефс, Керсонарит, Бергоплан, Вина и так далее, электрические магнитные проницаемости, вакуума, радиус Боровской орбиты, диаметр электрона и так далее, и так далее, имеют экспериментальное подтверждение. Вот такая структура, такой солитон, магнито электрический солитон, имеет... Следующие важные свойства очень высокая проникающая способность. Наследуются характеристики материнского ядра атома. Каждый кластер содержит около 10 в 11 зародышей электронов и до 10-6 зародышев ионов. В основном протонов это около 10 в 6 и затем ионов это около 10-третьей ядер гелия. При взрывном распаковке кластера, это экспериментально установлено, значительная часть электронов имеет кинетическую энергию до 10 кФ. Поэтому такие магнито электрические кластеры существуют вокруг нас в очень большом количестве. Кен Шолдер оценивал, что в одном кубическом сантиметре Запасено этой энергии как в 10 литрах бензина. В связи с этим проблем свободных электронах нет. Нет проблем нейтрина, антинейтрина. А при наличии большого количества рождающихся ионов, протонов ионов гелия будут идти реакции с капельным слиянием, условно говоря, элемента с протоном и элемента с альфа-частицей или ядром гелия. Более того, по утверждению Владимира Михайловича Дубовика, кластер состоит из фоновых холодных нейтринок, поэтому можно предположить, что вместе с электронами и ионами из кластера могут рождаться и холодные нейтрины. Поэтому такой магнито электрический кластер является самодостаточным для холодной трансмутации элементов. По расчетам Владимира Кирилловича Куролеса, кластер имеет следующие характеристики. Он содержит около 7 на 10 20 элементарных эльцедиполей или квантов эфира или фоновых холодных нейтринов. Сам кластер является вихревой структурой. И содержит 7,7 на 10 десятых электронных вихрей. При распаковке кластер превращается в струну и высверливает на поверхности вещества микрократер, диаметр которого прямо пропорционален атомному весу ядра, из которого родился этот кластер. Он рассчитал эту величину, вот здесь указано, как 0,070 до 9 знака. И эта величина совпадает с моими экспериментальными данными 0,078 плюс-минус 5%. Вес такого кластера очень маленький, всего 10 минус 40 килограмма. Экспериментальные факты. Кластеры могут не, не иметь заряда, но могут быть заряжены со знаком плюс и минус. Коэффициент пропорциональности К, повторяю, 0,078 тысячных плюс-минус 5% определялся по возбуждениям следующих атомов. Углерод, азот, кислород, алюминий, хром, железо, медь, бром, серебро, кадмий и свинец. При большой концентрации эти кластеры могут занимать центры люминесценции как электроны и тем самым тушить люминесценцию. Шумы в полупроводниках обусловлены взаимодействием заряженных кластеров с НП-центрами. При взрывной распаковке кластера фиксируется мягкое рентгеновское излучение, световая вспышка сопровождающиеся возмущением в ультразвуковом и электромагнитном диапазонах. Поэтому э у, ну, кластеры участвуют во всех биологических процессах. Рожденная материя имеет массу около 7 на 10 минус 20 килограмма а первоначальная масса кластера на 19 порядков меньше, 10 минус 40 килограммов. Потенциальная энергия такого кластера оценивается величиной 3,94 на 10,16 электрон вольт, что очень хорошо совпадает с оценкой немногих исследователей странного излучения, которые пытались оценить энергию по следам, которые оставляют так называемое странное излучение. Экспериментально установлено, что кластеры могут терять энергию в веществе не только взрывной распаковкой, но и частями в виде отдельных электронов или ионов. Этим фактом обусловлена холодная трансформация элементов растениями, микроорганизмами, рыбами и млекопитающими. Отдельно хочу остановиться на экспериментах с, маломощным, с маломощными 5 лазерами. Экспериментально обнаружено, что при длительном облучении растворов или, или твер, поверхностей твердых мишеней светом маломощного лазера, в растворе и на поверхности мишени появляются новые химические элементы. Александр Георгиевич Пархомов делает вывод о том, что облучение светом вызывает ядерные трансмутации. Я согласен с этим и дополняю, что холодная трансмутация элементов происходила снова под действием магнектороэлектрических кластеров, которые обладают способностью эффективно захватываться световым лучом. Особую роль в процессах холодной трансмутации элементов – Играет водород. По расчетам Владимира Кирилловича Куралеса, для того, чтобы из оболочки выпало ядро, а оболочка превратилась в тороэлектрический кластер, для разрушения атома водорода потребуется 6,6, от 6,6 до 56,5 тысяч, я подчеркну, тысяч раз меньше энергии, чем другим Элементом начиная с лития. А это означает, что главным поставщиком магнитотора-электрических кластеров, которые отвечают за холодную трансформацию элементов, являются водород и его изотопы. Выводы. Главным агентом холодной трансформации элементов являются зарядовые по Кену Шолдерсу или по нашему названию магнитотора-электрические кластеры которые формируются атомами вещества. Второе, эти кластеры представляют собой особую форму материи. Эти структуры уже не эфир, но еще и не барионная материя. Для повышения эффективности холодной трансформации элементов требуется водород. Хотя такая трансформация может идти и без водорода, но она будет на, как я уже говорил, на порядке э, от меньше, меньше эффективность, чем водород. Эксперименты с холодной трансмутацией элементов, с большой концентрацией магнета тороэлектрических кластеров смертельно опасны не только для экспериментаторов, но и для окружающих на большом расстоянии от экспериментальной установки по следующим причинам. Эти кластеры Могут поражать рыхлые ткани и капилляры. И второе, кластеры обладают большой взрывоопасностью, поэтому требуется, естественно, для того, чтобы проводить исследования в этой области, они должны проходить под контролем и за защитой. На основе описанной модели и экспериментальных факторов я создал прибор для регистрации магнитороэлектрических кластеров. С 29 марта этого года он работает в круглосуточном режиме и регистрирует активность кластеров в окружающем пространстве в импульсах минуту. Существует естественный фон, но на этом фоне регистрируются всплески, связанные с землетрясениями, солнечными вспышками, а также с искусственными источниками. Если есть время, то я могу показать графики, которые я получил. У тебя еще минут пять есть, поэтому ты молодец. Давай, слушай. Когда... График номер один. Значит. Измерения проводились 13 марта. Ну, ты, ты его не включил, график-то. Как не включил, он у меня на экране висит. У тебя есть, а у нас его нет. А сейчас тогда сделаю следующее. Я выхожу сначала. Да, так, да. да. Теперь... Ну, да. Ты, ты мог у себя там переключать, не выходя из демонстрации. Ну, я не, не смог. Ну хорошо, давай, смоги. Видно, да? Видно, да. График номер один. Измерения проводились, так, опять. Измерения проводились 13 апреля. В качестве образца была взята... была взята вода с установки Анатолия Ивановича Климова 12 апреля. Измерения проводились спустя 19 часов. Вот фоновое значение. И вот, когда мы поставили баночку с водой около детектора, появился громадный пик. Затем баночку с водой убрали, опять все упало, затем снова поставили, ну и так далее, три раза. Количество кластеров уменьшается по двум причинам. Первое это естественный выход кластеров из баночки в сторону, где меньше концентрации. Второй детектор работает путем убивания этих кластеров, поэтому в баночке концентрация уменьшается. Второй график. Измерение 22 апреля. Спустя 27 часов после солнечной вспышки на Солнце. Их было две в 12.20, 21 и в 14:30. Мы видим два пика. Вот этот интересный график. Этот график снимался 23 и 24 апреля в день, в момент, во время Пасхи. Значит, включение, включение детектора было. 15.00 23 апреля и, ну, не выключение, а конец наблюдений в 10 часов 24 апреля. Здесь видно большой-большой нарастающий пик, который максимум умеет в 0 часов между 23 и 24 апреля. Следующий график – это график солнечной вспышки очередной. А, это график землетрясения в Индонезии, прошу прощения. Следующий график. А вот этот график это 30, мая, 30 апреля и 1 мая 2022 года была сильнейшая солнечная вспышка, которая длилась почти сутки. И вот отклик детектора. Он тоже продолжался сутки спустя 27 часов. На этом графике опять проба воды с установки Анатолия Ивановича Климова. Но уже спустя 6 часов маленькой баночки привез я ее. Вот фон поставили, вот пик. И вот спад до нулевого значения, ну, до фонового значения. Еще это землетрясение в Перу, два землетрясения в Перу, 7,2 балла и 5,4 балла. Ну и последний график, который я привожу, 27 мая, но я его не смог, солнечных вспышек не было, но идентифицировать я его не смог. Спасибо за внимание. Да, спасибо, Александр Львович. Уложился, молодец, быстро.